Доброго времени суток, дамы и господа Компания Blizzard в Dragonflight решила многое поменять Изменили профессии, окно профессий Изменили таланты Теперь у нас два древа талантов Классовая и по нашей специализации Изменили интерфейс Кому-то он нравится, кому-то не очень Но нужно привыкать постепенно И они решили изменить такую интересную вещь Даже не знаю, как вам ее преподнести Как вам сказать о ней Руки трясутся, ноги трясутся. Реально не знаю, как сказать. Думаю, вы к этому готовы. Компания Blizzard собралась изменить время еженедельных ресетов. Теперь еженедельный ресет будет на 3 часа раньше. Это изменит ваш таймлайн. Кому-то захочется просыпаться чуточку пораньше, чтобы открывать викли сундук. Но в целом это изменение неплохое. Для кого-то оно сыграет в минус, для кого-то оно сыграет в плюс. Собственно, начиная с 16 ноября, то есть с того момента, как стартанет вторая фаза припатча, посвященного дополнению Dragonflight, еженедельный ресет будет уже не в 10 часов по московскому времени, а он будет в 7 утра по московскому времени. То есть на 3 часа происходит просто-напросто сдвиг. Плюс это для вас или минус? Я жду ваши комментарии, подискутируем на эту тему. Касательно себя могу сказать то, что ну да, в первую неделю это будет прикольно, проснуться пораньше, ощутить весь этот weekly reset пораньше, события при можно, да, например, почекать пораньше, а потом ну, просыпаться в такую рань, даже при учете того, что у меня плюс 4 от Москвы, ну не особо-то хочется, я ночью сижу долго, а просыпаться слишком рано утром для меня все-таки проблемка, так что как-то так.